Вот. И, конечно, я вот в пользу того, чтобы да, лучше понимать себе. Понимать, да, что такое вот эти формулы, которые сейчас в Инстаграме через каждую публикацию. Я в ресурсе, понимаете, или я в потоке. Да? Но вот Ксения Собчак уже обыграл эту тему. Да? Здесь есть некоторые крайности у людей, которые находятся в ресурсе находясь в мнимом благополучии, так называемом. понимаете, Я с этим сталкиваюсь регулярно на практике, когда люди, чрезвычайно увлекающиеся чем-то одним, или двумя-тремя направлениями, осознанные сновидения, То есть человек, хорошая история, да? человек э, э, пытается стучаться своего подсознания, облучить ответы, те, которые не лежат на поверхности, да, это где-то как-то помогает. Но это уже вопрос качества сна, и я вот вижу просто недосыпание, качество восстановления головного мозга. Я вижу, допустим, вегетарианцев, которые не особенно задачиваются темной нокритативной ну, поддержки. То есть они приходят, вот особенно это касается женщин, с большим дефицитом железа, витаминов группы Б, то есть как бы они ни старались а, да и люди образованные здесь не все, да, то есть они всячески читают, пытаются восполнять эти дефициты, но это практически не получается. Вот только один случай у меня был: пациентка, которая была вегетарианкой, она закончила там американский институт нутрициологии и использовала высококачественные американские нутрицевтики. Вот после всех четных исследований я не нашел к чему придраться, то есть не было дефицита. А так, понимаете, то есть человек вроде бы ведет за выбор жизни, то есть он поддерживает свой ресурс, находится в ресурсе, в потоке, как он думает. Но, понимаете, идет совершенно не туда, прям, скажем, в обратную сторону, потому что у женщин с большим дефицитом железа а раньше наступает менопауза, там чуть ли не, не к 40 годам. Понимаете, вот переходят вегетарианки, такие убежденные, фанатичные, убежденные да, в правоте своего выбора. Я, опять-таки, ничего против не имею в целом направлении. Я говорю о том, что это нужно делать грамотно. Да, и я, в принципе, уважаю любой выбор, но, опять-таки, да, ну, можно делать что-то правильно и получить Поэтому, да, и, в общем-то, и кожа, ферментативная система, страты по большому счету, они даже выглядят старше своих лет, знаете, там, лет на 10. При всем при том, что Да, кажется, что они Укрепляют, поддерживают свой ресурс В этом смысле Я в пользу Все-таки объективного понимания Знаете, Мы как бы имеем дело с тремя реальностями Вот есть у человека собственное представление О себе Вот там сегодня я встал, солнце светит Настроение хорошее, вроде бы энергия есть Я в ресурсе, отлично вот. Это ну, некая точка на, на карте Движения по жизни а что будет там через месяц, через два, через три? Да? То есть есть масса всяких проблем, которые требуют э, понимания, наблюдения, скрининга. Вот поэтому для меня понятие ресурс это все-таки не вот ситуативное состояние, состоянии, хотя это тоже важно, безусловно. Да? Вот.